Совершенное сегодня преступление, безусловно, является попыткой дестабилизировать ситуацию в стране накануне парламентских выборов. Уверен, ничего у преступников не выйдет. Этого не позволит им сделать прежде всего сами граждане России. Но совершенное сегодня утром преступление говорит также о том, что. Международный терроризм, который бросил вызов очень многим странам мира сегодня, продолжает оставаться серьезной угрозой и для нашей страны. Это жестокий, коварный, опасный враг. От его преступлений прежде всего страдают ни в чем не повинные люди. Правительство и региональные власти сделают все, чтобы помочь пострадавшим. А специальные службы органы прокуратуры должны предпринять все необходимые усилия для того, чтобы расследовать это преступление. Я прошу доложить мне о планах работы и о том, что сделано в этой сфере за последнее время. Пожалуйста.